у меня для вас хорошая новость я закончила работу над своим новым совместником и прямо сейчас объявляю набор на совместник по вязанию шапок открытым вы можете уже переходить по ссылке и добавляться занимать свои лучшие места конечно же каждый из вас получит от меня калькулятор расчетов по которому вы свяжете абсолютно любую шапку я пока готовила совместник связала себе вот такую шапочку Сначала она у меня, как вы видите, белая, потом, если я захочу, она у меня становится голубой. Вот такая вот красота, выглядит идеально, она теплая, пушистая, толстая, в ней абсолютно не холодно, можете вязать такую шапку. Потом я связала шапку для мужа, это шапка из кашмира, вот такой вот двойной резинкой, невероятно классная получилась шапка она теплая здесь у нее отворот там у нее подклад внутри в общем все это расскажу в совместнике знаете я до такой степени понравилась мне шапка мужа что я сама хожу в ней гулять пока Муж на работе. Вот. Так что, как вы поняли, шапку вы сможете связать и себе, и мужу, и внуков обвязать. Любую шапку посчитает для вас калькулятор. Так что прямо сейчас переходите по ссылке, я жду каждую из вас. Вязать мы, как обычно, будем в закрытом канале Telegram. Все уроки будут выходить там, вы будете их проходить в свое удобное время, в своем удобном темпе. Начинаем вязать мы, кажется, 18 числа в пятницу, 18 ноября. Так что у вас сейчас за эту неделю еще есть время заказать пряжу, она успеет прийти, в общем, подготовиться к совместнику. Девчонки, переходите по ссылке, встретимся на совместнике.